До полной уверенности в стопроцентном результате до окончания долга срочного этого проекта как семья. Не выходите замуж. Ту, блядь, что я сказал? Не женитесь. Не женитесь, ребят. Пиздец монтажу.